Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня в своем видео я вам расскажу, как создать канал в программе Zoom. Открываем программу Zoom. Далее мы переходим в чат. И у нас здесь есть либо чат, канал, либо бот. Мы будем создавать с вами канал. Нажимаем на плюсик ⁇ Создать канал ⁇ Называем его ⁇ Обучение Zoom ⁇ Далее нам необходимо указать тип канала: открытый или частное. Открытый – это любой участник вашей организации Можно найти и подключиться. Частное – подключаться могут приглашенные участники вашей организации. Ну, мы будем сами набирать, соответственно, ставим частное. В частный можно добавить внешних пользователей. Да, ставим галочку. Все участники канала, члены вашей организации. Нажимаем «Создать канал» и у нас канал закрытый, создан. Обучение Zoom. Что мы здесь видим? Если мы нажмем «Дополнительную информацию», мы можем добавить участников, разослать им по почте приглашалки. То есть, видите, здесь можно указать адрес электронной почты. И, соответственно, после того, как мы укажем, нажимаем «Добавить». Вот. Информация о канале, также можно добавить описание канала. Ну и, соответственно, после того, как мы все добавим, у вас будут участники появляться. Вот здесь можно также э, переписываться, отправлять фотографии, смайлы. В общем, много что интересного. Ребята, если понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!